Уже 4400 человек привито в университетской клинике Казанского университета. Из них 1700 человек старше 60 лет. О том, как генерал-майор-ветеран войны вакцинировался в униклинике КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. Как а окладывается Нормально? Как комарик? Руку готовьте, пожалуйста. 1 мая ему исполнится 93 года. А сегодня председатель Общественной организации ветеранов инвалидов войны и военной службы Республики Татарстан Юлашев Ахат Гайнулович принял решение сделать прививку от коронавируса. Я и принял такое решение. Сделать эту прививку, чтобы обезопасить себя от этой дурной болезни. Во-первых, у меня возраст. А с таким возрастом, знаете, щеки нельзя. Поэтому и информация такая была от медиков о том, что в таком возрасте, будем говорить, трудно излечить. Заболеть легко, а вылечить тяжело. Поэтому я и принял такое решение. Тем более мне помогли вот врачи, которые рассказали. Они даже не убеждали меня, а просто рассказали, в чем дело. Почему нужно делать прививку, что она дает и как ее можно перенести. Заместитель главного врача университетской клиники Казанского федерального университета по амбулаторно-поликлинической работе Леля Мурадимова отметила, что своим примером Ахат Юлашев активизирует желание пожилых людей перевиваться. Многие отговаривают своих возрастных родственников, не понимая, что они тем самым наносят вред. В первую очередь все должны позаботиться о самом дорогом, о здоровье наших близких. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюз.